стан. дал я там Неки живи живешь Неки о бабл уже был что ли? капец а мы вара даже еще не прожали Вот опять лужи, уводи с этой лужи, Никита. Вот, увел наконец-то. Эта лужа дурацкая моя. Давай. Как так убили его, прикинь? Да. Ну надо смотреть, свечиться тогда в те цели, которые щита нету, мы. А что ты туазишь там, умэ? Тебя сейчас еще один ДК убьет, прикинь. Ты охренеть, умэ. Сейчас смотри, еще некий, ты уронишь ему всех. Прикинь, троих нас ДК завалит, умэ. Впало играем нафиг, я уже, правда, весь контрол прожал. Да давай Freedom кому-нибудь, нам, вон, смотри, мы тащимся, мы как лохи. Короче, я впало играем нафиг. Да-да-да, надо быстрее проносить его. Все, упал. Да ни хрена, -мо. Упал. Давай-ка это, -мо, надо пострелько убивать его. Прикол дал бы шею и убил ему цель.